Здравствуйте, я Кеннет Копланд. У каждого верующего есть голос, и это голос Победы. Отец, мы благодарим Тебя сегодня. Мы воздаем Тебе сегодня честь и хвалу за Твое Слово, за Твое имя, за Твою кровь. И мы благодарим Тебя и прославляем Тебя и поклоняемся Тебе. Я благодарю Тебя за всех моих партнеров и за всех тех, кто становится партнерами. И как ты сказал несколько лет назад, во время одной из передач, я услышал, как ты сказал твоим духом, я даю тебе один миллион молящихся партнеров, и вы будете самой большой командой Духа Святого на земле. И мы верим в это, мы принимаем это, и мы движемся, слава Богу, к служению, о котором мы никогда даже не мечтали. И мы воздаем тебе сегодня хвалу, честь и славу за это в удивительное, бесподобное имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя! Я так рад, что вы сегодня здесь. Слава Богу! Спасибо тебе, Господь Иисус. Спасибо тебе, Господь. Позвольте мне перенести сюда все мои вещи. Возможно, я спущусь вот сюда. Я не буду здесь оставаться. Спасибо тебе, Господь Иисус. Пожалуйста, откройте вместе со мной свои Библии на четвертой главе Евангелия от Луки. И вот кое-что, что я хочу показать вам перед тем, как мы начнем в отношении Евангелия. Да, да, да, Господь, я сделаю это прямо сейчас. Не закрывайте это место и откройте послание к Галатам. Посмотрите третью главу послания к Галатам. Здесь есть глубокое утверждение. Фактически, это Евангелие. Это Евангелие всей Библии. Я подчеркнул красным везде, где говорится Евангелие, и рядом написал это место Писания. Восьмой стих третьей главы Галатам. Писание в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Ваша Библия это слова Бога, обращенные к вам, верно? Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников предвозвестила или проповедовала Евангелие Аврааму, говоря, в тебе благословятся все народы. О, мои братья и сестры, это Евангелие, это Евангелие. Этого проклятия больше нет. Оно было убито силой живого Бога в воскресшем Господе Иисусе. А теперь давайте вернемся к четвертой главе Луки. Скажите, Евангелие, благословение закона. Итак, Луки 4, 18. Я снова возвращаюсь туда. 16 стих. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. И ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, и так заметьте, Иисус открыл ее на конкретном месте Писания, которое мы с вами знаем, как 61 главу книги Исаии. Он нашел место, где было написано «Дух Господень на мне». «Ибо Он помазал меня, благовествовать или проповедовать Евангелие нищим». Теперь мы знаем, что проповедовал Иисус, и мы знаем, почему это настолько шло в разрез с религиозными лидерами тех дней. И я хочу указать вам на один момент. Это не были плохие люди. Эти люди служили Богу. Особенно фарисеи. И они действительно правильно мыслили. Они верили в воскресение. Саддукии не верили. А они верили в воскресение. Они не были плохими людьми, но вот именно это шло в разрез с тем, что они проповедовали. Они проповедовали проклятие. Это все, что они знали. Вы меня слушаете? Иисус пришел и проповедовал Евангелие. Он проповедовал благословение Авраама. Они проповедовали проклятие закона. Иисус проповедовал благословение Авраама. И это всех расстроило, за исключением простых людей. Они слышали это и просто радовались. О, слава, спасибо тебе, Иисус. Поэтому помните об этом по мере того, как мы будем двигаться в этом дальше. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим. Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Он послал меня проповедовать пленным освобождение. Он послал меня проповедовать слепым прозрением. Он послал меня проповедовать и отпустить измученных на свободу. Проповедовать лето Господне благоприятное. А это великий юбилей. Это сверхъестественное аннулирование долгов. В самом начале нашего служения когда мы с Глорией увидели римлянам 13.8. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Там речь даже не шла о деньгах. Я в то время не знал, что нельзя строить доктрину на одном месте Писания, но это привлекло мое внимание и внимание Глории. Мы тогда этого не понимали. Нам нужно было вернуться домой. Мы были в Талсе, я учился в университете Орла Робертса, и нам нужно было вернуться домой, чтобы проповедовать в нашей домашней церкви храм благодати. И я просто читал и изучал Библию, готовясь к вечернему служению. Я ходил туда-сюда, держа в руке свою Библию, и я дочитал до этого стиха. «Не оставайтесь должными никому ничем». «Что? О, я лучше возьму расширенный перевод Библии». И там говорилось... «Не влезайте в долги». Я тут же приуныл. Я мог помахать рукой моему самолету. Я сказал, «Глория!» Она пришла. Я продолжал стоять там посреди спальни, в доме моих родителей, которая была моей спальней, когда я там жил. Я продолжал стоять там. Я ткнул пальцем в этот стих и сказал, «Посмотри на это». У нее вытянулось лицо. «До свидания, ее дом». Я спросил, что мы будем делать? Она ткнула пальцем в этот стих, и она посмотрела на меня. Она посмотрела на меня горящими глазами и сказала, «Если это то, что говорит Библия, то именно это мы и будем делать». Я сказал, «Да». Вот так. Мы понятия не имели. Аминь. И вот что мы узнали. Если обратиться к проклятию закона, то вы увидите, что долги являются частью проклятия. И когда мы поняли это и ухватились за это, я подумал, слава Богу. И теперь у меня было твердое основание, на котором я мог стоять, потому что у меня было больше одного свидетеля. Устами двух или трех свидетелей. Это утверждается в нашей жизни. И мы узнали, что у проклятия три составляющие. Духовная смерть, нищета, которая включает в себя долги. Когда вы в буквальном смысле понимаете то, что здесь говорится, вы будете многим давать взаймы, а сами не будете брать взаймы это благословение. Вы будете головой, а не хвостом. Аминь. Обратная ситуация является частью проклятия. Вы будете хвостом, а не головой. Аминь. И у благословения Господнего три составляющие. Номер один – вечная жизнь. Номер два – исцеление и избавление. И номер три – преуспевание и свободное от долгов жизнь. И согласно 9 главе 2 Коринфянам, «Ваш Небесный Отец, и наш с вами Спаситель, наш первосвященник, тот, кто принимает нашу десятину, наш Мелхиседек, он не хочет, чтобы какой-либо рожденный свыше человек сидел в долгах и был обязан кому-либо, кроме него. О, аллилуйя! И в таком случае он ответственен, и он все обеспечил и это остается только принять. Оно лежит вон там. Это то, о чем говорил сегодня Джерри. Это сеяние и жатва. И все определяется тем, как вы это мерите. Слава Богу. Спасибо тебе, Господь Иисус. И я задал Господу вопрос. Для меня это не казалось логичным. Я сказал, врачи, это замечательно, и ты за медицину. Я имею в виду, что это создал Бог, а не люди. Аминь. Я спросил тогда, почему это неправильно обращаться за помощью к банкиру? О, он буквально тут же мне ответил. Он сказал, Кеннет, тебе не нужно заключать завет, когда ты обращаешься к врачу, а в том случае тебе нужно преклонить перед кем-то колено. И во времена маленьких банков оно не выглядело так ужасно. Например, мистер Маккандлес был президентом банка восточного Форт-Ворта, и у него обслуживался мой папа. Он был замечательным христианином и действительно был добр ко мне. Но по большому счету эти дни канули в прошлое. Сейчас лидирующие позиции занимают крупные банки, и вы не знаете, понимаете? Когда вы заключаете с кем-то завет, когда вы заключаете с кем-то завет, я имею в виду в духе, неважно, кто они, когда вы заключаете этот завет для того, чтобы получить от них что-то, получить деньги, то в духовном плане вы соединяете себя не просто с этим человеком, но с теми духами, которые есть в его жизни. Я знаю об одной ситуации. Я знаю о ней лично. Пастор большой церкви был должен деньги Мафии. И они уже собирались переломать ему ноги, потому что церковь не могла выплачивать этот долг. Такая церковь никогда не сможет преуспевать финансово. Вы соединили себя с чем-то, и они преследовали его. если бы не один очень близкий друг, они действительно причинили бы ему серьезный вред. Как-то стало тихо в этой церкви. Но Бог избавил его. Бог избавил его. Аллилуйя. И когда он ушел на небо к Господу, Слава Богу, он был в хорошей духовной форме. Аминь. Я хотел, чтобы вы это увидели из-за понимания законов Духа. В духовном плане все это намного серьезнее, чем в естественном плане. И все, что мы делаем или говорим, все, что делает или говорит любой человек, имеет духовные последствия, имеет духовные результаты. Никто сам по себе не суверенен. Это невозможно. Нет такого, что есть Бог, дьявол и вы. Оно так не работает. У вас никогда в жизни не было незаимствованной мысли. Нет. И... За последние пять лет эта мысль приходила на ум 16 229 триллионов раз. Нет. Нет. Аминь. Хорошо. Здесь также вовлечены разные степени ответственности. Что ж, это не является моим сегодняшним посланием, но Господь вставил сюда это, и это очень важно. Итак. Давайте вернемся к тому, о чем мы говорили. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. Подождите минутку, подождите минутку. Да, спасибо тебе, Господь. Я должен упомянуть вам об этом. Не попадайте под осуждение из-за того, что у вас есть долги. Смейтесь над ними. Да, вас больше нет. Нет, не начинайте исповедовать «О, благодарение Богу, я на пути к моей свободе от долгов». Нет, нет, вы не на пути к свободе от долгов верой, а вы свободны от долгов сейчас. Да, и начинайте исповедовать это. Вставайте утром «Слава Богу, так здорово быть свободным от долгов». О, я помню, каково это было, когда люди не давали мне проходу из-за денег. Такого больше не будет, такого больше не будет, аллилуйя. Я искуплен от проклятия долгов во имя Иисуса, и я больше никогда в жизни не буду сидеть в долгах, говорит Господь. Аллилуйя. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. И, закрыв книгу, и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им. Проще говоря, Иисус отпроповедовал проповедь на основании этого местописания. Теперь мы можем на основании Библии доказать, что именно Он проповедовал. Иисус взял это место писания и проповедовал это везде, куда бы Он ни шел. И мы позже это увидим. Это настолько просто. То же самое и сегодня. Если вы верили тому, что он говорил, если вы верили, что он помазан, тогда это помазание текло. В противном случае вы ничего не получали. И он подтвердил это прямо здесь когда проповедовал в Назарете. Это будет подтверждено сейчас и здесь. И смотрите. Он проповедовал это послание. И все засвидетельствовали ему это. И дивились словам благодати. Иисус проповедовал благословение Господне. Он проповедовал Божий благодать. Бог любит вас, и я люблю вас. И Он здесь, чтобы исцелять вас и избавлять вас.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 И он здесь, чтобы исцелять вас и избавлять вас. И они сказали, о чем он говорит? Он вырос здесь. И дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, не Иосифов ли это сын? Нет, не Иосифа. Он сказал им, конечно, вы скажете мне присловие. Врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем Отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме, который был тогда штаб квартиры служения Иисуса и тем городом, где он жил. И сказал, истинно говорю вам, никакой пророк, Иисус назвал там себя пророком, и большую часть времени он служил большую, времени вы меня сейчас слышите большую часть времени он проповедовал как учитель учил проповедовал и исцелял 9 глава матфея а здесь он говорит о себе как о пророке никакой пророк не принимается в своем отечестве поистине говорю вам много вдов было в израиле в одни Илии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 Сириянина. Услышавши это, все в синагоге исполнились ярости. И вставши, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, прошед посреди них, удалился и пришел в Капернаум. Он, пройдя посреди них, удалился, и пошел домой. Он жил в Капернауме. У него там был дом. Большой дом. Хорошо. Посмотрите, как в шестой главе это же самое описывает Марк. Марк дает нам понимание. Слава Богу. Пятый стих. Четвертый стих. «Не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем, и у сродников, и в доме своем, и не мог». Не говорится, что он не хотел, а говорится, что он не мог. «И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их, и дивился неверию их. А чем лечится неверие? Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. И он ходил по окрестным селениям и учил. И руководствуясь тем, что Господь положил мне на сердце, давайте обратимся к десятой главе Деяний, и мы снова это увидим. Мы увидим там, что Иисус проповедовал это везде, куда бы он ни шел. Вы знаете эту историю. Петр находился на крыше дома. И он увидел там опускающееся большое полотно. И в итоге оказался в доме Корнилия и... 34 стих, «Петр отверз уста и сказал, «Истинно познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде или праведности, приятен Ему». И заметьте следующее. Слово... Какое слово? Как Бог... Что? То послание, которое проповедовал Иисус. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня проповедовать Евангелие. Он послал сынам Израилевым Слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех. И о чем он проповедовал? Как Бог Духом Святым и силою «Помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, угнетаемых дьяволом». И Иисус не исцелил всех. Мы это знаем. Мы уже это прочитали. Но Он действительно исцелял. Были случаи, как говорит Писание, когда Он исцелил их всех. В одном случае Иисус исцелил всех. Кто нуждался в исцелении он исцелил всех кто прикасался к нему или к его одежде и в других случаях но он действительно исцелял всякую немощь и всякую болезнь не существовало такой немощи или болезни которую иисус бы не исцелял он утер дьяволу нос не так ли слава богу О, аллилуйя его имени спасибо тебе господь иисус помазание скажите помазание Слава Богу. Скажите это еще раз. Помазание. Помазание. Давайте обратимся к 10 главе книги Исаии. 27 стих. И будет в тот день. Снимется с рамен твоих бремя его, то есть дьявола. Давайте начнем чуть раньше. 27. 20... Четвертый стих. «Посему так говорит Господь Саваоф? Вы меня сейчас слушаете? Истина, истина, истина, говорю вам. Три истина. Каждый раз, когда вы видите Господь Саваоф, подчеркните это красным, кто Господь Саваов или Господь воинства? Иисус. О каком воинстве он говорит? Ангелов. И в небольшой книге Малахии. Господь Саваоф, Господь воинство, говорит о десятине, фраза Господь Саваоф использована там 21 раз, 21 раз задействованы ангелы и благословение вашей и моей десятины. Вы знали, что вам нужно активнее говорить «Аминь»? Вот, смотрите, Давид сказал Голиафу, «Я выступаю против тебя во имя Господа Саваофа». Я вам уже говорил, что когда вы проповедуете, и когда вы слышите что-то, это должно подтверждаться Писанием. Господь сказал мне следующее, он просто забросил это в меня. Он сказал, что когда Давид убивал льва и медведя голыми руками, он думал о Самсоне. Он истекал кровью за это помазание. Народ мой, живущий на Сионе, не бойся, Ассура, он поразит тебя жезлом и трость свою поднимет на тебя, как Египет.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 И будет в тот день снимется с рамен твоих бремя его, и ермо его с шеи твоей, и распадется ермо от тука, или помазания. Аллилуйя. 11 стих, точнее 11 глава. И произойдет отрасль от корня Иисеева и его зовут Иисус, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень. Мы могли бы прочитать это следующим образом. И Дух Господень помажет его. Слава Богу. Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится, или почтением Господа. Аминь. Все эти помазания прямо сейчас пребывает на нас и в нас, потому что это тот же самый Дух. Он пребывал на нем, он в нас. Аллилуйя. О, слава, слава, слава, слава, слава. Спасибо тебе, Господь Иисус. Спасибо тебе, Господь Иисус. Скажите помазание. Хвала тебе, Отец. Глория услышала, как брат Кейт Учил на основании Бытия 6.3. Дни их. Это единственная продолжительность жизни, о которой Бог говорил в Библии. Не о 70 годах. То было проклятие, которое пришло на тех непослушных людей. Бог такого не говорил. Это говорили они. И Бог сказал, то, что вы говорили, вошло в мои уши, и никто... Кому 20 лет и больше, не выйдет из этой пустыни живым. Вы умрете здесь, независимо от того, было с вами что-то не так или нет. Вы отсюда не выйдете. Бог сказал 120 лет. Да, и мы с Глорией слушали Кейта, и это привлекло мое внимание. И Глория учила на школе исцеления. Я сидел там, за сценой. И она читала примечание к 89-му псалму в расширенном переводе Библии. И там заявлялось, что это никогда не было Божьим планом для жизни. И фактически, если вы посмотрите это в других переводах Библии, а также вернетесь к древнееврейскому оригиналу, то Бог сказал, нормальная продолжительность жизни будет 120 лет. И медицина даже без Библии знает, что это физическое тело, если вы будете следить за ним, проживет 120 лет. Они просто не могут понять, как к этому прийти. Послушайте меня. Это записано в шестой главе первой книги то есть практически в самом начале. Это означает, что я движу здесь к чему-то в том, что касается помазания. Исходя из этого места писания все законы, касающиеся питания, основаны на том, чтобы жить 120 лет. Когда Писание говорит «Долготую дней, насыщу его и...» явлю ему спасение мое, то это не наша прерогатива определять, что будет являться долгой жизнью. Мы уже знаем, что согласно Писанию, долгая жизнь это 120 лет. Что ж, это продолжало становиться для меня чем-то все более и более весомым. И я не буду вдаваться во все подробности, но скажу вам следующее. Господь сказал, Кеннет, это такое же мое слово, как и ранами моими вы исцелились. Потому что мы говорили о помазании. Помазание проповедовать, помазание исцелять. Аминь. О помазании преуспевания, помазание умножения. Он сказал, у меня есть помазание с 80 до 90 лет. У меня есть помазание с 90 до 100. У меня есть помазание со 100 до 110. Но на земле у меня ни одного из них нет. И позвольте, «Мне открыть вам глаза на эту ситуацию». И это было буквально несколько лет назад. И я все еще молился, смотрел на это. И вот, что он мне показал. Господь спросил, «Кеннет, ты знаешь кого-нибудь, кто находился бы в служении 90 лет?» «Хорошо, посчитайте». На тот момент я находился в служении 52 года. До 120 лет мне оставалось еще 38 лет. Вот и посчитайте. Для меня это было как удар между глаз. Это вошло прямо в сердце. Кто-то, кто был бы активным, сильным и здоровым. Я не говорю о слабом или истощенном старике. Я ориентируюсь на Моисея. Он в 120 лет... Взошел на гору Нево. Слава Богу! О, послушайте, разве это не открывает ваше мышление и ваш разум? Быть в служении 90 лет. Слава Богу! Мы с Джерри все еще движемся к этому. Вместе с Кейтом, слава Богу. Как сказал Кейт, мы станем настолько старыми, что старые люди будут называть нас старыми. Помазание, скажите помазание, снимающее бремя, уничтожающее ермо, сила живого Бога. Отец, мы благодарим тебя сегодня. Мы воздаем Тебе сегодня честь и хвалу за Твое Слово, за Твое Имя, за Твою Кровь, и мы благодарим Тебя, прославляем Тебя и поклоняемся Тебе. Я благодарю Тебя за всех моих партнеров, и мы воздаем Тебе сегодня за это хвалу, честь и славу в удивительное, бесподобное имя Иисуса. Аминь. Позвольте мне перенести все мои вещи вот сюда. Мы говорим о помазании, Первое царств, 10 глава, мы по-прежнему говорим о помазании, Первое царств, 10 с 1 по шестой стихи, и взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голову его и поцеловал его и сказал, вот Господь помазывает тебя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 И когда здесь говорится, что ермо дьявола будет уничтожено благодаря помазанию, то древнее еврейское слово, переведенное там как помазание, это елей. Оно переводится как помазание. Оно переводится как елей. Оно переводится как тук. И в одном из переводов Библии говорится «твоя шея» станет настолько большой, что она уничтожит то ермо, которое на нее надето. Разве это не сильно? И знаете, что это? Что-то хорошее. Это что-то хорошее. Слава Богу! Спасибо тебе, Господь Иисус. Филиппийцам, первая глава. Помните, о чем говорится в 16 главе книги Деяний? Что произошло в той тюрьме Филиппах? Это крайне важно. Когда это произошло там, в Филиппах, вы знаете эту историю. Тот тюремный страж спасся. Я уточнил это у Рика, и тому есть неопровержимое свидетельство в исторических записях. Тот тюремный страж стал пастором той церкви. А те заключенные стали первыми членами этой церкви. Это была церковь для осужденных. И с этого она и началась. Аллилуйя! И это очень важно, потому что вы увидите здесь кое-что насчет помазания. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, помазанного,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 Радость в этом небольшом послании упоминается 19 раз. И у Павла были проблемы, когда он его писал. За ваше участие, то же самое слово в Луки 5.7, переведено как товарищи, партнеры за ваше партнерство в благовествовании, в Евангелии. Что такое Евангелие? О, искуплены от этого проклятия. И это раскрывает кучу информации. Помните, когда Павел и Варнава были в Листре, и они проповедовали там Евангелие, Павел понял, что у того человека была вера быть исцеленным. И он воскликнул, «Встань на ноги свои!» И тот человек вскочил и начал ходить. Что проповедовал Павел? Что ж, он проповедовал Евангелие. И мы знаем, что именно он проповедовал, потому что мы уже знаем, что он написал в третьей главе Галатам. Он проповедовал искупление от проклятия. Это Евангелие. Просто лишь деталь. Много интересных деталей. Итак, мы знаем, что он проповедовал искупление от проклятия. Он уже. И Филипп пошел в Самарию. И что он проповедовал? Христа. Сейчас мы знаем, что именно он проповедовал. Он проповедовал... «Как Бог Духом Святым и Силой помазал Иисуса Христа, и Он ходил, исцеляя всех угнетаемых дьяволом». Это то, что проповедовал Петр, потому что это то, что, как они слышали, проповедовал Иисус. Вы недостаточно амините. Друзья, это последние дни. И вы представляете, сколько таких маленьких фактов наберется через 38 лет? К тому времени книга деяний будет вот такой вот толстой. Потому что, понимаете, книги деяний нет конца. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь Иисус. Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до Дня Иисуса Помазанного, как и должно или как правильно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих». И большинство этих людей, которые слышали, как зачитывалось это послание, были с ним в той тюрьме они были там в ту ночь, когда тюрьма сотряслась и землетрясение было только в одном том месте то землетрясение не разрушило ту темницу не землетрясение заставляет ваши наручники ослабеть. Кто это сделал? Господь Саваов. Я могу вам это доказать. Пришел ангел. Это просто удивительно. Петра должны были утром казнить, а он так крепко спал, что ангелу пришлось растолкать его, чтобы разбудить. Хотите сказать, что он был напуган? Знаете почему? Ему было все равно. Он был как мой духовный отец Орел Робертс. Как-то раз брат Робертс позвонил мне и сказал «Кеннет», он был раздражен. Фактически он был на грани того, чтобы разозлиться на кого-то. Тогда, когда ему поставили стенд, эта технология только-только развивалась. И этот стенд был рассчитан на 20 лет, а то и меньше. И они хотели заменить тот стенд на постоянный. И он рассказал мне эту историю. И сказал, знаешь, что они мне сказали? И я ответил, нет, не знаю. Он сказал, Кеннет, они сказали мне, Орл, в вашем возрасте просто принимайте лекарства и расслабьтесь. Это опасно. Вам не стоит рисковать. Что? Орлу Робертсу не рисковать. Врачи сказали, вы можете умереть. Он сказал, да. И то, что ждет меня по ту сторону, это просто великолепно. Затем брат Робертс просто рассмеялся. Слава богу. Он сказал, они пока еще не готовы меня убить. Аллилуйя. Ну, я просто не понимаю, брат Копланд. Кто-то, кто нес исцеление всем этим людям и возложил руки на 2 миллиона человек, ему пришлось ставить стенд? Я просто этого не понимаю. Что ж, исцеление – это не награда. Вы должны верить о нем, отстаивать его а он устал, и он не хотел верить о нем и отстаивать его. Вставляйте стенд и давайте вернемся к работе. Давайте продолжим делать наше дело. Как и правильно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих при защищении и утверждении благовествования вас всех как соучастников моих в благодати. Вы все соучастники в моем помазании. Мы в этом вместе. Не закрывайте это место. И откройте послание. К ефесянам 4 глава 10 стих точнее 9 а вошел что означает как не то что он и не сходил прежде в преисподние места земли не сшедший, когда иисус сошел в ад и заплатил за всех цену он же есть и вошедший превыше всех небес дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Для чего? К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все... Придем все, доколе все мы, когда, да коли все мы придем в единство веры, не учения, в единство веры и познание Сына Божия в Муже Совершенного, в меру полного возраста Христова. Так. Подождите минутку. Христос. Христос. Христос. Христос. Христос. Помазание. Христос — это греческий перевод древнееврейского слова «Мессия». Помазанный Богом. О, это что-то грандиозное. Люди вроде смотрят, но так никогда особо этого и не видели. «Да коли мы придем...» полноте, как тело. Мы тело помазанного. Мы носители этой снимающей бремя, уничтожающей ермо силы. Аллилуйя. Я отдельный член тела помазанного и его помазанием. Итак, о, здесь есть что-то грандиозное. Итак, смотрите, смотрите, смотрите, смотрите. Говоря истину, ой, извините, дабы вы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Это то, о чем мы как раз говорили буквально несколько минут назад. Но! истинную любовью, или говоря истину в любви, все возвращали в того, который есть глава, помазанный, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Всякие взаимно скрепляющие связи. Аминь. Всякие взаимно скрепляющие связи. Позвольте мне привести вам пример того, о чем я говорю. Орл Робертс. Мой Духовный Отец и Кеннет Хейген. Он был отцом слова веры во мне и в глории. И Бог сделал это целенаправленно, как план. Когда мы учились, у этих двух духовных гигантов, с которыми Бог соединил нас с Глорией в служении, в дружбе, в братстве. Это принесло в наше служение оба их помазания. Вы видите здесь эту концепцию? Именно так Работает помазание. Именно поэтому вам действительно, действительно нужно быть очень внимательными, с кем вы соединяетесь, потому что это приходит через эту связь и общение. Благодарим тебя сегодня. Мы воздаем тебе хвалу и почитаем тебя сегодня за твое слово, за твое имя, за твою кровь, и мы благодарим тебя прославляем тебя и поклоняемся тебе. Я благодарю тебя за всех моих партнеров и за всех тех, кто становится партнерами, за всех тех, кого ты направляешь двигаться в этом направлении. Как ты сказал несколько лет назад, во время одной из наших передач, я услышал, как ты сказал твоим духом, я даю тебе один миллион жертвующих, и молящихся партнеров и вы будете самой большой командой духа святого на земле и мы верим что получаем это и слава богу мы на нашем пути к тому чтобы служить так как мы никогда раньше и не мечтали и мы воздаем тебе хвалу честь и славу за это сегодня в удивительное бесподобное имя иисуса аминь Аллилуйя! Я так рад, что вы сегодня здесь. Слава Богу! Спасибо тебе, Господь Иисус. Спасибо тебе, Господь. Позвольте мне перенести все мои вещи вот сюда. Я спущусь вот сюда. Я не буду оставаться здесь. Спасибо тебе, Господь Иисус. Давайте вернемся к посланию к филиппийцам. Снова этот седьмой стих как и правильно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих». Мы уже читали в 16 главе книги Деяний, что произошло в той тюрьме, в Филиппах. О, они знали, какого рода помазание сошло на то место в ту ночь и сотрясло ту тюрьму до самого основания и все их оковы и цепи упали, и они не могли пошевелиться. Они не могли пошевелиться. Они абсолютно не могли пошевелиться. Никто. Там была слава. Я верю. Если вы на это посмотрите, вы ясно сможете увидеть, что там была слава. И фактически, она была настолько сильной, что мы читаем о том тюремном страже. Он потребовал огня, и вы уже знаете, что было до того, как он потребовал огня. Но в любом случае, вот что очень важно, они не могли пошевелиться. Если бы они могли, они бы разбежались, как кролики. Они не могли пошевелиться. И сравните это с тем, как было в храме, когда сходило облако, они не могли пошевелиться. Никто не мог пошевелиться. Священники ничего не могли делать из-за присутствия славы. В ту ночь там, в той темнице, присутствовала слава, и это было что-то славное. Она была там, это было что-то настолько сильное. Поэтому все в той церкви знали, что пребывало на Павле и Силе. Они это в ту ночь пережили. И что он им говорит? То же самое помазание, которое было на мне. То же самое помазание, которое было на силе в ту ночь, когда и ваш пастор принял спасение. В ту ночь вы не могли вскочить и убежать. Очень быстро посмотрите на эту четвертую главу, и я вам снова это докажу. 14 стих. Впрочем, вы хорошо поступаете, принявши участие в моей скорби. А вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия по и принятием, кроме вас одних. Вы и в Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода умножающегося в пользу вашу или на вашем счете. У вас есть небесный счет. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епофродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. «Бог мой!» Так, подождите минутку. Эй, ну же. Он не сказал «Ваш Бог». «Мой Бог». «Я апостол». «Ты пастор». «Я апостол». «Ты каменщик». «Я апостол». И он говорит мой Бог восполнит всякую нужду вашу. Вы мои партнеры. Ваши нужды будут восполнены на уровне апостола, не на уровне каменщика, не на уровне школьного учителя. Каждый помазан делать то, что он делает, но вы можете выйти на более высокий уровень. Иисус проповедуя, сказал, если вы принимаете пророка, потому что он пророк, вы получаете награду пророка. Это духовный закон. Один может обратить в бегство тысячу, двое могут обратить в бегство десять тысяч. Это было доказано научно. Это называется синергией совместными усилиями. Да, духовная синергия это что-то мощное и намного эффективнее просто естественной синергии. Это было доказано, что если у вас есть одна сильная лошадь, тянущая груз, и вы добавляете вторую лошадь такого же размера, обладающую такой же силой, то теперь у вас есть Тегловые усилия трех лошадей. Это научно доказано. Это синергия. Духовная синергия – это что-то мощное. Особенно, когда это вы и Иисус, и Дух Живого Бога. Это было написано в отношении Давида. Мы не будем сейчас это открывать, но вы можете прочитать это позже. Когда они вернулись домой и обнаружили, что их семей нет, их имущества нет, они предприняли марш-бросок, и они были уставшими. Я имею в виду, что эти люди были измотаны, они плакали до тех пор, пока больше не могли уже плакать. Давид вопросил Господа, «Преследовать ли мне их?» И Господь сказал, «Преследуй и верни все назад!» Что ж, к концу пути были те, кто настолько устал, и там была река, через которую нужно было переправиться. Они были настолько уставшими, что уже не могли переправиться через реку. И тогда Давид сказал, «Оставайтесь здесь вместе с тем, кто отвечает за снабжение». Оставайтесь здесь вместе с тем, что у нас есть, охраняйте это. Остальные переправились через реку и сделали то, что нужно было сделать. Затем они вернулись, чтобы разделить добычу. И в той армии были некоторые негодные люди, и они хорошо сражались за Давида, хорошо служили ему. И они сказали, нет, нет, нет, нет, так, подождите минутку, нет, нет. Эта группа людей не рисковала своей жизнью. Они просто сидели здесь и ничего не делали на протяжении всего того сражения. Поэтому просто верните им их семьи, но они ничего не получат из добычи. Они не рисковали своей жизнью. И послушайте, что сказал Давид. Помните, что он сказал? Он сказал, именно Бог дал нам эту победу. Не мы победили в этом сражении, мы, фактически, я добавляю здесь кое-что к его словам, мы сражались до этого, мы были слишком уставшими, чтобы сражаться еще и с этими людьми. Прежде чем мы сюда пришли, мы сражались, а потом предприняли марш-бросок, который занял не один час. Если бы не Бог, мы бы все здесь сегодня умерли. Давид подкорректировал их и сказал, «Мы поделимся добычей как с теми, кто остался при обозе, так и с теми, кто пошел и сражался. И с того дня это стало в Израиле законом и правилом». И о чем это говорит нам с вами? Это говорит тем из вас, кто преподает в школе. Это говорит тем из вас, кто занимается бизнесом. Это говорит вам, что вы не проповедуете там, но, эй, мы проповедуем. И каждая награда за это достается и вам. Эй, и кто важнее, человек, который проповедовал, или человек, который купил ему синий костюм? Кто важнее? Они равны. Фактически, в каком-то плане, вы более важны. Еще одно местописание. Марка, последняя глава.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 В английском переводе Библии здесь еще курсивом добавлено им. Очень важно обращать на это внимание. И, конечно, как вероятно многие из вас знают, это было добавлено переводчиками. Что ж, они добавили это, мы читаем, помни об этом, и смотрим, как оно улучшает понимание этого. Иногда это важно. В данном случае это немного вводит в заблуждение. Они пошли и проповедовали везде при Господнем. Содействии и подкреплении слова, как? Вот этими последующими знамениями. Оно сопровождалось и подкреплялось сверхъестественными знамениями. Павел сказал, вы соучастники в моем помазании, в утверждении и подтверждении Евангелия сопровождающие знамения. Вас должны сопровождать знамения в том классе, где вы преподаете. Вас должны сопровождать знамения в том магазине, в котором вы работаете. Вас должны сопровождать знамения в супермаркете. Вы будете проводить собрание церкви в супермаркете, я знаю. Слава Богу, безусловно. Безусловно, вы можете. О, вам это понравится. Слава Богу. О, спасибо тебе, Господь Иисус. Спасибо тебе, Господь Иисус. Да благословится имя Господне. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Иисус. Что ж, откройте, пожалуйста, свои Библии на пятой главе Луки. Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать Слово Божье, а он стоял у озера Генесарецкого. Это Галилейское море. Увидел он две лодки, стоящие на озере. А рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Множественное число. Вы видите сейчас это? Они вымывали сети. Многие годы это настолько неправильно понималось. И сегодня нас это кое-чему научит в том, что касается небесной экономики. И это как раз увязывается с моим сегодняшним посланием. И вы это увидите. Вошед в одну лодку,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 Они вымывали свои сети. А в этом ключ. Будьте сейчас действительно очень-очень внимательны. Симон сказал ему в ответ, наставник или Рави, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть.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 Только одна сеть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса. Он не мог пасть к стопам Иисуса. Он стоял по колено в рыбе. И он ни одной из них не поймал. «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». И послушайте, он знал что не стоило было так поступать. Буквально за день до этого он видел, как Иисус совершал чудеса в его доме и исцелил его тещу от смертельной горячки. Что ж, да, но ты ничего не знаешь о ловле рыбы. Нет, он ее и сотворил. Вся рыба Галилейского моря собралась вокруг тех лодок. Вся. А что рыба могла сказать? О нет, Иисус, только не сегодня. Нет, нет, вся. Вся рыба Галилейского моря была там. Они могли бы опустошить то озеро, если бы у них было достаточно сетей. А Иисус стоял там, улыбаясь. Он знал, что он сделал. И Иисус смеялся над ним. Петр не смеялся. Это причиняло ему боль. Он иудей. Он знал кое-что получше. Он знал, что не стоит приносить плохую жертву. Животное с пятном или пороком. Чем поврежденное животное отличается от поврежденной старой сети, которая лежала там где-то рядом. Петр не хотел заново вымывать все эти сети, это тяжелая работа, но мы отплывем и пару раз забросим эту сеть, а потом вернемся и скажем, ну Иисус, понимаешь, в дневное время на этом озере оно так. После этого Петр никогда больше не проявлял такого непослушания, потому что Иисус... Сказал ему сделать что-то абсолютно невозможное. Потом, в другой ситуации, Петр вернулся в дом и сказал, «Иисус, они хотят узнать, будем ли мы платить налоги?» Иисус сказал, «Возьми свою удочку». Он ни слова не сказал о наживке, просто крючок. Петр ответил, «Хорошо», и пошел к озеру, о, он не собирался дать маху еще раз. Аминь. И Иисус сказал, это сейчас важно, возьмите первую рыбу. Не просто какую-то рыбу, а первую рыбу. Достаньте у нее изо рта деньги. Первую указывает на то, что не переставая ловить рыбу, только лишь из-за того, что вы пришли в восторг от первой рыбы с деньгами во рту. Снова наполните лодку. Эй, это будет и обед, и ужин, и все остальное, что еще нам нужно. Где-то в 50-х годах брат Хейген был в Эль-Пасо, штат Техас. Он спустился со сцены, затем развернулся, и... Попытался запрыгнуть обратно на сцену. И когда он запрыгивал на нее, он чуть не наступил ногой на новый магнитофон. И чтобы не встать ногой на магнитофон этой женщины, он попытался увернуться и упал. И он выбил локоть, серьезно его повредив. Он поехал в больницу, врач его вставил, и его оставили на ночь в больнице, чтобы понаблюдать за ним. И он просто лежал там, в этой больничной палате. У него не было никакой боли, он просто лежал там. Его жена, Арета, только что ушла, и он услышал, как кто-то шел по коридору. Он просто услышал чьи-то шаги в коридоре и дверь в его палату была приоткрыта где-то на 15-20 сантиметров. И тут он понял, что кто бы это ни был, он заходит в его палату, и он повернулся и посмотрел. Дверь открылась, он увидел мужскую ногу в римской сандалии. Тот, кто это был, толкнул дверь и вошел. Брат Хейген посмотрел, и это был Иисус. Это было открытое видение. Я следующий, Господь. <реш> Иисус вошел, взял тот стул, на котором сидела миссис Арета, придвинул его к кровати, сел и говорил с ним о служении пророка. Он говорил с ним также и о других вещах на протяжении полутора часов. И есть две вещи, которые я хотел вам сказать, которые тогда Иисус сказал брату Хейгену. Он сказал... «Взывай ко мне, когда кому-то будет предстоять операция. Взывай ко мне, и я буду вовлечен в это. Я настолько ускорю исцеление и восстановление, что врачи будут просто удивлены». И... Иисус также сказал следующее. «Я не против того, чтобы мои дети были богатыми. Я против того, чтобы они были жадными и алчными». Он сказал, «Итак, послушайте, небесная экономика. Это касается всех моих детей. Если ты... Будешь прислушиваться ко мне и делать то, что я говорю тебе делать, я сделаю тебя богатым. Я сделаю это, сказал Иисус, и послушайте сейчас это. Вы должны послушать, вы должны услышать это. Аллилуйя. Спрашивайте, Господь, сколько я должен сегодня пожертвовать? Что мне следует сделать? Для того, чтобы быть точными в этом, вы должны постоянно это практиковать. Вы должны практиковать присутствие Божье, постоянно, постоянно. Разговаривать с Господом постоянно. Кто-то спросил у Смита Вигельсворта, «Как долго вы молитесь?» Он ответил, «О, самое большое 15-20 минут». «Что?» «Да», — сказал он. «И обычно не проходит и 15-20 минут, чтобы я не молился». Другими словами, и нет ничего неправильного в том, чтобы молиться длительные периоды времени, потому что иногда вам нужно это делать, особенно ища мудрости Божьей. Так вы постоянно практикуете Его присутствие. Господь, что ты об этом думаешь? Да. Хорошо. Знаешь, Господь, я каждый день езжу на работу одной и той же дорогой. Как насчет того, чтобы поехать сегодня другой дорогой? Брат Копланд, я не вижу в этом никакого смысла. Я знаю. Это потому, что вы не особо много можете видеть. Я не знаю никакой другой дороги. Может, вам лучше узнать другую дорогу? И когда вы ежедневно практикуете Божье присутствие, и во всемирный торговый центр врезается самолет, вы будете теми, кто слышит его голос. Другие люди умирают. Вы меня слушаете? Дэн Стрэттон. Пастор в Нью-Йорке. Большинство членов его церкви работала во Всемирном торговом центре. И он учил о том, как слышать голос Божий. И он учил, учил, учил, учил, учил, учил и учил. Он просто основывался, основывался и основывался на этом. Никто из его людей не пострадал. Ни один из них, никто из всей церкви не был ранен. И это не маленькая церковь. И большинство его людей работало во Всемирном торговом центре. Они услышали голос Божий. Услышали голос Божий. Разве это не здорово? Аллилуйя. Услышали его голос. Услышали этот голос. Один человек уже собирался войти в двери, и все, что он услышал, беги. И он просто побежал и забежал в метро именно в тот момент, когда самолет врезался в башню. Вы практикуете это, вы учитесь этому, вы ходите в этом, вы прислушиваетесь к этому постоянно, вы прислушиваетесь постоянно. Что я должен сделать? Что я должен сделать в отношении этих пожертвований? Помоги мне, Господь. Постоянно, постоянно. Вы перестаете слушать то, что говорится по радио, и вы включаете свой CD с проповедью. Аминь. Вы все должны слушать по одной хорошей проповеди в день. Я серьезно. Аллилуйя. Закачайте ее себе на телефон или еще на что-то. и вы идете где-то с этими наушниками в ушах, и у вас на лице такое выражение, что люди думают, «Интересно, что за песню он слушает?» Приходит вера. Спасибо тебе, Господь. Вы можете это видеть? Это настолько важно. Это важно в вопросе исцеления. Это важно в вопросе евангелизации. Это важно во всем, но что касается финансов, Именно в этом-то и проблема. Именно в этом-то и проблема слышания. Я имею в виду, что у всех в мире сложилось разное представление о том, что должно быть для нас сделано. И в 99% случаев оно неправильное. Аминь. Сеяние и жатва. И все это делают. 100% живущих людей делают это каждый день, каждый час. Слова являются семенами, действия являются семенами. Вы никуда не можете деться от тех законов, которые управляют этой планетой. Это сотворенное словом, поддерживаемое словом Среда. Каждый человек на этой планете живет под этой системой и в этой системе. И на Земле есть две разные финансовые системы. Вы не можете этого изменить. Вы не можете отстраниться от этого. Но вы можете изменить те слова, которыми вы живете. Дьявол не может этого изменить а Бог не будет это менять. Дьявол связан этим. Он связан этим. Иисус сказал, «Я говорю только то, что слышу, как говорит мой отец». Я ничего сам от себя не говорю. Я делаю только то, что, как вижу, делает мой отец. Я сам по себе ничего не могу делать. Это обнадеживает, не так ли? Сеятель слово сеет, посеянное при дороге, означает тех в которых сеется слово потому что иисус сказал отец пребывающий во мне он творит дела какие дела все то что вы говорили поэтому сеятель сеет слово иисус там он первосвященник нашего исповедания. Итак, задумайтесь об этом. Сеятель слова сеет. Посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают. Итак, что происходит? Вы слышите Его, и вы начинаете верить Ему, и вы начинаете говорить Его. И тогда у Отца есть право творить дела. Аминь. Сеятель Слово сеет, тотчас приходит сатана, и говорит, нет, нет, ты слышал, что они о тебе говорили? Нет, нет, не обращайте на него внимания. Почему? потому что он знает, что если он сможет заставить вас или меня слушать его слова, верить им и начинать говорить их, тогда у него будет право творить его дела. У Слова Божьего есть сила полностью преобразовать вашу жизнь. И вы слышали, как Дэвид рассказывал, как именно это с ним и произошло. Послушайте, мы определяем тот уровень благословения Господнего, на котором мы ходим. Он основывается на вашем посвящении Его Слову, вашем внимании, которое вы уделяете Его Слову. Ему и тем, насколько для вас ценно Его Слово. И сегодня, на нашей передаче «День пожертвований», и я прочитаю вам это из шестой главы послания к Галатам. Там в шестом стихе говорится, «Наставляем и словом делись, всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Знаете, каждый раз, когда мы собираем пожертвования, для вас это возможность установить ценность тех вещей, которые вы услышали. Для вас это возможность прийти перед Господом и спросить, «Как мне ответить на истину Слова Божьего, которую я услышал через проповеди этого служения и затем прислушивайтесь прислушивайтесь к его водительству Узнайте, должны ли вы стоять вместе с Канатом и Глорией Копланд и проповедовать Евангелие, Слово Божье, людям по всему миру. И вы спросите, как я могу это делать? Вы делаете это через ваше партнерство. Вы делаете это через веру. Вы делаете это через молитву, через посвящение, стоять в вере и молиться за это служение, за работу этого служения. И вы делаете это верно, сея в это финансы. Узнайте, как я уже сказал, хочет ли Бог, чтобы вы были частью этого, потому что ваше партнерство обладает огромной силой. Когда вы являетесь партнером, с этим служением вы являетесь частью проповеди Евангелия по всему миру. Вы являетесь частью каждой передачи. Вы являетесь частью каждого журнала, который мы рассылаем. Вы являетесь частью каждой конференции, каждого служения, на котором проповедуются. Вы являетесь частью распространения благой вести Господа Иисуса Христа людям по всему миру, от одного края и до другого. Отец, мы принимаем сегодня пожертвования наших телезрителей. Мы благодарим тебя за них и мы называем их благословленными во имя Иисуса. Аминь. Вся информация и все бесплатные материалы миссии Каната Копланда доступны на нашем сайте kcm.org.ua Спасибо за то, что присоединились к нам сегодня. До следующей встречи. А пока помните, что Бог любит вас, мы любим вас, и Иисус, Господь.